здравствуйте друзья с вами надежда соколова сегодня в рамках курса здоровая спина выполняем комплекс упражнений для укрепления мышц спины чтобы улучшить осанку и тонус мышц Итак, начинаем садимся на ягодицы ноги с крестным делаем вдох через стороны уводим руки вверх выдох еще раз также вдох выдох переведем руки на колени и Тянем живот, округлим поясницу, растянем поясницу. Вначале у нас будет небольшая растяжка, небольшая разминка. Удерживаем это положение. Теперь выпрямляемся, наклоняем корпус вперед. Продолжаем держать пресс. И стараемся, чтобы спина оставалась прямой. Опускаемся на кисти рук. Постепенно уходим вперед. Выдыхаем живот. Поднимаемся и теперь выполняем разворот корпуса вправо-влево. Разогреваем боковые мышцы, косые мышцы. Растягиваем мышцы вдоль позвоночника. Последний раз также переведем руки на колени и выполним круговое вращение корпуса. Выполним всего 4 раза в каждую сторону. другая сторона слегка прогибаем спину вперед и округляем на последний раз также теперь мы уведем руки назад растянем плечи отведем плечи назад опустим голову на грудь расслабим шею и теперь переходим в колено кистевой упор Колени под ягодицами, кисти под плечами. Округляем спину, выпрямляем спину. Еще один раз так же. Оставляем спину прямой. И из этого положения, чередуя, уводим назад правую-левую ногу. Укрепляем низ спины. Движение медленное, плавное. Контролируйте спину, не выгибайте ее, не прогибайте. Подтягивайте живот, держите ваш живот и чувствуйте у вас будут работать мышцы ягодиц нижняя часть спины и задняя поверхность бедра проверяйте чтобы кисти были под плечами локти мягкие и продолжаем также выполняем движение на выдохе Старайтесь выполнять переход с колена на колено очень мягкий. И будьте внимательны, движение ног идет скользящее от стопы, не от колена. Выполним еще один раз так же. Опускаем колено в пол. И округляем спину. Круглая спина, вытянули шею, плечи расслабили, покачали головой. Выпрямляем спину. Кисти остаются под плечами. И теперь выполняем плавание от колен. Вытягиваем правая рука левая нога и наоборот чередуя выпрямляем разноименные рука и нога правая рука левая нога старайтесь чтобы переход с колена на колено был как можно мягче постарайтесь не разворачивать таз в сторону таз развернут точно вниз держите ваш пресс Продолжаем также. Сконцентрируйтесь на мышцах пресса. Почувствуйте, что пупочек как будто прилип к позвоночнику. Спина прямая. И выпрямляя руку и ногу вытягиваемся в одну линию последний раз также приставляем ногу приставляем руку садимся ягодицами на пятки вытягиваем спину ну а теперь поднимаемся и растягиваем плечевую пояс выпрямляем правую руку тянемся плечом в пол сгибаем левую и наоборот чередуем одна сторона Другая сторона. Теперь возвращаемся в колено-кистевой упор и будем разворачивать грудную клетку. Переводим руку к уху, правая рука к уху, разворот грудной клетки вправо и влево. На выдохе разворот, в центре вдох. Опускаемся вдох. Помните, что главное развернуть грудную клетку, главное не рука. Продолжаем также. Чередуем разворот вправо и влево. В последний раз также остаемся в центре, заводим правую руку под левую, тянемся, опускаем снова плечо в пол, растягиваем плечевой пояс, опорную руку вытягиваем вперед, грудную клетку разворачиваем вниз в пол, поднимаемся и все в другую сторону, продеваем левую руку под правую, Опорную руку выпрямляем, тянемся ею вперед и разворачиваем грудную клетку в пол. Возвращаемся вверх, опора на кисти, садимся ягодицами на пятки. Теперь приподнимаем корпус и на подъеме разводим руки в стороны. Разворачиваем кисти назад, кисти в стороны. У нас будут работать мышцы ягодиц, низ спины, мышцы вдоль позвоночника, плечевой пояс, грудной отдел. Мы прорабатываем всю спину. Разворот руки идет из плечевого сустава. Последний раз также. Теперь останемся в верхней точке и поработаем только руками. Руки вверх-вниз, вдоль корпуса. Чувствуем мышцы вдоль позвоночника. Работают глубокие мышцы, которые держат наш позвоночник. Удерживают его в вертикальном положении. Еще один раз также. Оставим руки вверху. Руки продолжения нашего тела. Пресс держим спину, держим. Опускаем руки вниз, опускаемся ягодицами на пятки, опускаемся на живот, переводим руки вперед, голова на весу, плечи на пол не кладем. И из этого положения, чередуя, поднимаем правая рука, левая нога и наоборот. Прижмите таз к полу, почувствуйте, что у вас слегка напряжены ягодицы, подтянут пресс. Контролируйте движение. Руку приподнимаем вверх, ногу приподнимаем вверх и тянем ее назад. Таз должен быть прижат к полу. Не торопимся, работаем в удобном для себя темпе, чувствуем, как у нас работает вся спина. Последний раз также теперь переводим кисти на уровень груди, руки на весу, таз прижат к полу и начинаем выпрямлять руки вперед, как будто ныряем, как будто ныряем. Если очень тяжело, то можно скользить руками по полу или просто удержать их в статическом положении. Выполняем еще один раз также и опускаем руки вперед, кладем лоб на ладони и чередуя начинаем поднимать только ноги. Работает правая нога, левая нога приподнимаем от бедра. Таз при этом прижат к полу, напрягите ягодицы, напрягите пресс. Продолжаем также. Последний раз также и поднимаем обе ноги одновременно. Поднимаем и тянемся именно назад. Чувствуем, как у нас работают мышцы ягодиц, низ спины, квадратная мышцы поясницы. Работает задняя поверхность бедра. Последний раз также оставляем ноги на полу и раскачайте таз, расслабьте вашу спину. Поднимаемся, опускаем ягодицы на пятки, тянемся. Ставим руки широко и вот теперь наплываем вперед круглой спиной. Опускаемся вниз, сгибаем руки в локтях и круглой спиной возвращаемся обратно. Растяжка с отжиманием. Круглая спина, голова мягко свисает вниз. Переносим вес вперед, сводим лопатки, сгибаем руки в локтях поднимаемся вверх и еще раз также соединим растяжку спины и такое простое отжимание укрепляем мышцы груди плечевого пояса верх спины грудной отдел. Последний раз также. Останемся вверху, растянем спину и садимся на ягодицы. Отводим руки назад, разворачиваем ладони к ягодицам, раскрываем грудную клетку и теперь напрягаем ягодицы, напрягаем пресс, выталкиваем таз вверх, удерживаем это положение. На руках не висим. Тянитесь макушкой в одну сторону, копчиком в другую сторону. Держим это положение, опускаемся вниз и поднимаем ноги вверх. Сейчас мы выполним два упражнения для укрепления мышц пресса, потому что мы помним, что не бывает сильной спины, если у нас слабый пресс. Держим это положение. Если очень легко, убираем руки, удерживаем руки на весу. Теперь опускаем пятки вниз, переводим руки за голову. Не делаем жесткого замка. Раскрываем грудную клетку вправо-влево, выполняем разворот. Стараемся контролировать колени, контролировать таз. Таз остается стабильным, работает грудной отдел, работают косые мышцы. Выдох на развороте, в центре вдох. Последний раз также и опускаем руки назад, раскрываем грудную клетку, тянемся плечами назад, переходим в положение сидя и заканчиваем растяжкой. Округляем поясницу, тянемся поясницей назад, выпрямляемся, еще один раз так же расслабляем нашу спину теперь тянемся в бок за верхней рукой вниз не падаем на руку в другую сторону возвращаем руки вперед удерживаем спину прямой тянемся теперь выполняем небольшой разворот корпусом, тянем правый левый бок Локти мягкие, помогайте себе руками. Теперь выпрямляем обе ноги, берем себя за пальчики ног. Если не получается дотянуться до пальцев ног, оставьте руки на уровне груди. Старайтесь, чтобы плечи были расслаблены. Теперь мы соединяем стопы, разводим колени, делаем вдох, вытягиваемся вперед. Расслабляем корпус, расслабляем спину, чувствуем вытяжение вдоль позвоночника. Со вдохом поднимаемся вверх, делаем вдох. И на сегодня это все. Дорогие друзья, если видео было вам полезно, поделитесь ими с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. Я, Надежда Соколова, всегда рада вам помочь и всегда рада ответить на ваши вопросы. До встречи, друзья! До следующей недели. На следующей неделе у нас будет... Новое видео для спины, для релакса спины. Будем учиться расслаблять нашу спину.